Ребята, всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня перед тем, как вы посмотрите слайм и инстаграм, я хочу вам показать свои новые китайские покупочки. Все ссылки будут в описании и под видео. Я решила заказать себе три сквиши в форме мороженки, голубой, розовый желтый. Они очень классные. И еще бомбический чехол, который хочу вам показать. Вот такой классный чехол. Он черный, на нем звездочки, и здесь такая прикольная бутылочка. Внутри данной бутылочки блески, и при переворачивании чехла эти блески начинают стекать вниз, и это настолько красиво, и настолько привлекает внимание и завораживает. Сам чехол очень высокого качества, его невозможно сжать в руках, здесь есть все отверстия для зарядки телефона, наушников, переключения кнопок, чехол очень хорошо сделан и думаю будет очень хорош в носке. И сами сквиши, их очень приятно держать в руках, они мягкие, хорошо мнутся, пахнут ванилью. Хорошо сделаны. Здесь также есть веревочка, за которую вы можете повесить этот сквишный рюкзак, носить, например, его с собой в школу или просто где-нибудь поставить. Мне очень понравился розовый, очень яркий и красивый мороженки, прямо опять с плюсом. И вот такой вот еще желтенький. Тоже очень приятный. Все ссылки в описании. Если вам понравились эти товары, обязательно поставьте лайк. Тогда я буду еще искать для вас интересные сквиши. А сейчас давайте скорее смотреть слаймы инстаграм. Всем приятного просмотра!